И снова всем здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, что такое активы и чем они отличаются от пассивов. Вроде простая тема, всем понятная, но однако же многие путаются и не понимают, что откуда берется. Но прежде чем мы перейдем к теме, обязательно Получите мое бесплатное 2,5-часовое видео Это мой вебинар о том Куда вкладывать выгоднее всего Деньги в 2019 году Это мой личный опыт Это мой личный план Это мои выводы по итогам предыдущего Инвесторского опыта И напомню вам, что у меня сейчас в портфеле больше 20 Различных стратегий инвестирования Как высокорискованные, так и низкие И в этом видео я даю свой анализ И прогноз на ближайшее время Все это посмотрите, переходите по ссылочке в описании к этому видео. Что же такое активы и пассивы? Если вы живете в квартире, то вы знаете, что чтобы квартира стала активом, вы должны получать с нее деньги. Если вы сами живете в квартире, то это ваш пассив. То же самое относится к дому, то же самое относится к автомобилям и так далее. Ну, Давайте на примере квартиры. Актив-квартира и пассив-квартира. Если я живу в этой квартире, то она, конечно же, пассив. И вот почему. Я в нее вкладываю деньги. То есть первое, что я вкладываю, это я плачу налог. Люди, которые меня смотрят сейчас из Евросоюза, вы наверняка понимаете, что налог на имущество может быть очень и очень высоким. Такие налоги даже в России нам и не снились, поэтому иметь свою квартиру или свой дом за границей – это скорее больше из области, знаете, каких-то мечтаний, чем из реальности, потому что люди, когда вписываются в эти проекты и покупают недвижимость для себя за границей, не всегда себя отдают отчет, что там очень высокие налоги на содержание и на просто владение этим имуществом. Поэтому обязательно вот этот момент промониторьте, прежде чем покупать. Второй список трат, но это понятно, это коммунальные платежи. У меня была история такая с моей клиенткой, которая ко мне пришла и сказала, что после развода с мужем он ей оставил большой дом, больше тысячи квадратных метров в Испании. Она пришла и плачет у меня на консультации. Казалось бы, многие сейчас женщины, которые смотрят, думают, что же за человек такой, да, ей подарили, можно сказать, оставили такой огромный дом. Его рыночная стоимость несколько миллионов евро. Но проблема для этой женщины именно в этот момент в том, что она не может его продать по тем деньгам, которых он стоит. Там нужно очень сильно демпинговать, чтобы продать. Вообще такие дорогие дома они не так быстро продаются, поэтому это еще одна из проблем выхода из такой сделки, когда ты владеешь дорогой недвижимостью. Но обеспечение, то есть плата за содержание этого дома, представьте, ей обходится в 35 тысяч евро ежемесячно. И вот вы представляете, то есть там надо содержать бассейн, чистильщика бассейна, садовника, домработницу, ну и так далее. Плюс коммуналка, это свет, вода, если есть газ, интернет и так далее. Это все требует определенного количества денег. Поэтому тоже обязательно это учитывайте. Почему я говорю, что то имущество, в котором вы живете, та квартира, тот дом, не всегда это... Плюс и рост цене. Зачастую это еще и вот эти вот расходы. Еще, конечно, не надо забывать, что если вы владелец недвижимости, то рано или поздно вам предстоит сделать ремонт. То есть, возможно, там пойдет какая-то трещина по стене, или просто надо будет заменить полы. То есть какие-то вещи, которые требуют ухода. Ну, назовем это ремонт. Ну и более того, если ты владеешь недвижимостью 10-15 лет, последний раз делал ремонт 15 лет, ну как ни крути, он у тебя морально устарел, это уж точно Поэтому нужно, естественно, обновлять, если ты живешь в загородном доме, то будь готов, что там будет вложение еще больше И плюс, четвертый пункт, это какие-то форс-мажорные обстоятельства если что-то вдруг протекло, если вдруг что-то случилось, там сосед тебя затопил, или еще что-то, ну, там плита газовая вышла из строя, все это обслуживание, ты это делаешь за свой счет. Это твои расходы. Поэтому, если мы владеем недвижимостью и сами в ней живем, но не получаем с нее дохода, это для нас пассив. И давайте посмотрим, может ли быть квартира или дом активом. Да, конечно, потому что в этом случае вот этот вот расход, он, собственно, остается, налог. Коммунальные платежи, вот здесь вот уже вопрос, потому что эти коммунальные платежи могут платить ваши жильцы. Можно разделить эти коммунальные платежи, то есть, например, вы платите за содержание, именно в коммунальную часть, а жильцы ваши платят по счетчикам. Вода, газ, телевизор, интернет и так далее. Ремонт. Ремонт, он тоже на вас, да. Но эти расходы, как правило, они покрываются тем, что все равно вам арендаторы платят деньги. Форс-мажорные обстоятельства. От них никуда не уйдешь. Но как себя можно обезопасить? Я знаю людей, которые боятся сдавать свою недвижимость в аренду только потому, что... Все мне убьют, квартира у меня превратится из моей прекрасной э, площади, да, превратиться это в какую-то страшную развальную и руины. Для этого я вам рекомендую здесь воспользоваться страхованием. Застрахуйте просто свою квартиру от различных случаев, от начиная от пожара, заканчивая потопом, наводнением со стороны каких-то соседей и так далее. То есть, чтобы у вас просто голова не болела, можно застраховать. То есть здесь, да, тоже есть расходы. Часть вы, конечно, можете перекинуть, часть... из Сбежать, но здесь есть главный плюс здесь есть денежный поток есть у вас постоянно идет денежный поток за счет ваших арендаторов и в ваших интересах использовать то есть вы уже используете вот эту недвижимость в тех целях чтобы у вас денежный поток который вы получаете чтобы он вам закрывал все расходы и еще и оставалось это очевидно если мы используем для покупки вот этой недвижимости многие могут сказать это конечно милый молодец да но э, все хорошо но нам бы накопить бы на свою бы жилплощадь да, нам бы себе купить квартиру или дом не говоря уже про э, актив в виде квартиры или дома и здесь я вам могу сказать что можно воспользоваться банковскими ресурсами это ипотека то есть когда вы берете в кредит у банка часть денег на покупку этой недвижимости, но вот этот денежный поток, который вам ежемесячно приходит от этой недвижимости, он покрывает и все расходы и оплату за а, пользование этим кредитом по ипотеке и у вас еще остается. Это возможно, но как правило, только в случаях, если вы будете ну, как-то реконструировать эту недвижимость. То есть просто сдавать как есть, вам, конечно, денег не хватит. Обычно, если мы сдаем как есть свою квартиру или свой дом, он нам еле-еле покрывает ипотеку. Или вообще даже не покрывает. В данном случае имеет смысл брать ипотеку на максимальный срок с минимальным ежемесячным платежом. Зачем с максимальным сроком? Чтобы сократить ежемесячные траты, да, чтобы сократить вот эту вот сумму денег, которую вы будете платить банку ежемесячно. И что тогда на выходе мы получаем? То есть если мы сдаем свою квартиру, допустим, одну однушку мы купили, сдаем ее как есть. Мы ее сдаем, к примеру, за 30 тысяч рублей, да, и ипотеку платим, 45, например, тысяч рублей, да, мы в минус 15 тысяч плюс все еще расходы на нас. Что происходит, если мы, например, из этой однушки делаем двушку, ну да, то есть делаем две студии. Мы делаем одну, там, один вход, да, и у нас, вы уже смотрели наверняка мои видео, уже понимаете, о чем я говорю, делаете две студии, тогда каждый из них вам приносит, ну, допустим, там, по 27 тысяч, итого 54, и тогда уже нам хватает денег и на покрытие ипотеки, и на расходники, еще остается немножко. Таким образом для нас вот эта недвижимость становится действительно активом, а не активом с минусовой точки зрения, потому что я сама даже снимала квартиру у девчонок, которые вдвоем, две сестры, купили себе квартиру, взяли ее в ипотеку, я им платила 30 тысяч рублей за аренду, а они платили банку 50 вот такой вот у них прекрасный актив, они на 10 лет вписались, зато через 10 лет квартира полностью их. Вот я вам рекомендую все-таки не идти таким сложным путем, а зарабатывать с недвижимости. То же самое и с последующей перепродажей. То есть если вы взяли недвижимость с целью перепродать ее, когда она вырастет в цене, через 3, 5, 7 лет, сделайте так, чтобы она у вас не уходила в минус. В этом разница между активами и пассивами. Пассив — это всегда минус. Всегда минус Это ежемесячный у вас минусовой поток Актив должен быть всегда плюсом Обязательным То же самое касается автомобилей он может быть как пассивом, если я езжу сама на автомобиле Я плачу ТО, я плачу за ремонты любые, что-то там где-то сломалось Если у меня нет гарантии, то, естественно, я попадаю Я плачу за резину, я плачу налог Если у вас больше 250 лошадиных сил, я думаю, вы хорошо знаете, о чем я говорю И так далее Это все мои расходники Если я беру машину в качестве актива Или, например, у меня был опыт в прошлом году я один из своих автомобилей передала в управляющую компанию И мой собственный автомобиль, на котором я до этого ездила 5 лет Он стал у меня активом Стал мне приносить 40 тысяч рублей каждый месяц Представляете? Да, я здесь еще забыла написать, что еще каска Еще осага. Ну, окей, если каску даже не используете, все равно осага то есть То есть здесь, да, имея все вот эти расходники, я, во-первых, их могу поделить с управляющей компанией То есть ТО, например, можем пополам, ремонт тоже пополам, резину тоже пополам и так далее То есть налог мой, каска моя, осага мое, но я имею поток денежный я имею денежный поток И даже проходят годы Допустим, год я сама езжу на машине Или год я э, передаю управляющей компании И за тот и за другой год У меня машина ну, подешевеет Так или иначе Да, здесь она подешевеет, чуть быстрее Потому что будет пробег побольше в этом случае Ну и что? Это нивелируется тем, что, например, за год умножим на 12 да, Я получу 480 тысяч рублей То есть даже если моя машина упадет в цене в этом случае на 200 тысяч и в этом случае на 200 тысяч, но здесь я все равно в плюсе Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно на свои ресурсы, что у вас есть Гаражи, то же самое, могут быть пассивом, могут быть активом Парковочные места, может быть активом, может быть пассивом Недвижимость, посмотрите мои другие видео на канале с различными стратегиями инвестирования И вы увидите, как то, чем вы обладаете, может приносить доход и генерировать вам прибыль Желаю вам успехов и обязательно поделитесь в комментариях под этим видео Какие озарения вам пришли после просмотра сегодняшнего выпуска Мне будет очень полезно Всем счастливо и пока!